А вот решили завести два северных оленя. Как-то стало интересно, но на самом деле они как собачки. Мы их купили перед Новым Годом. Вот. Приехали дорогу, перенесли. Ну, конечно, стресс был. Э, три дня стрессовали ничего, не кушали. А потом привыкли. Потихонечку. На данный момент сейчас немножечко их переводим на корм, на такой, на овес, на комбикорм. Но в основном основная пища это ягель. Все съемало. Вообще у них очень разнообразная пища, которая у нас даже не растет. Сложный, конечно, не в содержании. Знаю насколько точно, это вот ягель, ягель и ягель. Это в первую очередь они могут им жить. И вода. Они тут даже начали линять. Обычно на севере у них погода там достигает до минус 60. Так же это для них оптимальная температура. В загонах они не нуждаются. Им только вот от солнца нужно прятаться. А если будет жарко, повесим кондиционер. Я выбирала, конечно, больше маму, потому что это ее инициатива была, я ее просто в очередной раз поддержала, так же, как и с лошадками было. Два года назад мама сказала, давай заведем лошадь, но так как было бесполезно с моей мамой спорить, я говорю, да давай. И вот первая лошадь у нас появилась три года назад. А потом вот, как видите, олени. Животных мы любим. Любимое общение с животными. Вот, это развивает какую-то определенную социализацию между природой и человеком. Это «Поршик». Это умка. Это девочка. умка, да. Сейчас они рога, в принципе, можно считать, они их сбросили. Потому что как бы у них сейчас период линьки, а с периодом линьки они также сбрасывают рога. Поэтому они у нас сейчас безрогие. Вот он, Поршек ходит уже как собачка. То есть его можно отпустить, и, там пойдем, и он за мной пойдет, там, за дочкой, за всеми за нами он ходит. Умка, она немножечко еще пугливая, конечно, потому что она из дикого стада, а этот был уже на поводке, он умел ходить, он заезженный, он больше общался с людьми. Ну, я надеюсь, что мы ее тоже приучим, просто нужно время. Но по идее, она у нас что будет приплод, возможно. Как получится, наверное, повозишь, а с ним и себе оставим. По характеру они, в принципе, добрые. То есть, Если сравнить с лошадью, то лошадь как бы может и как-то закапризничать, и как-то и легнуть. то есть сзади к ней в любом случае не подойдешь. К этому хоть спереди, хоть сзади. С остальными как-то, ну, они, конечно, все равно опасаются их. Если собака тут какая-то подбежит, конечно, им страшно. Начинают самозащиту у них, получается. Они вообще такие очень добрые животные. Прям удовлетворение какое-то, прям от них вот исходит. Ну животные, животные, очень любим животных. Оленьи это что-то особенное.